Ну, друзья, сегодня обрезаем изгородь, еще изгородь ту из Туи Восточной, вот она небольшая изгородь, то есть, э, да, это из двух туй состоит, если можно да. видеть, вот два слова раз Ту, два ствола, вот эта изгородь где-то примерно около двух метров, Опять же, такой запах стоит. Что... Да, я хотела сказать. У Туи Восточной очень хороший запах. У Туи Зап... У Западной тоже запах своеобразный. Ну, как говорится, более такой сладкий. изгороди мы будем обрезать немного. Вот божья коровка, сними ее, пожалуйста. Присевает вот, на, на пальчики. Жаль, камера запах не передает. Да. Это что-то. Не передает запах вот эти ну, малы да. тоже. Вот здесь, например, примеру В принципе все, там у нас впереди кизильник и изгороди большие, то есть будем обрезать. Ну, как все? Вот это тоже все можно обрезать. Вот здесь. Вот эта вот обрезка, вот. Покажи, пожалуйста. вот прошлого года обрезка, вот видите прошлые, обрезалась очень жестоко, вот сколько здесь его понаросло, это очень хорошо, то есть нарастает она хорошо, если кто-то переживает, что долго или сильно ждать, то осени уже нарастает. Это называется экран Экран с деревьев Это больше не Игорь Кого вот. Где вы? Вот. вот это стоит? Угу. Ну, Сейчас ровно, главное. Да, стена. Так, уважаемые друзья, стрижка пирамидки ту и колонны. Стрижется не первый день, не первый год, вернее. Трижем ее постоянно. Она уже довольно плотная, видите. Но сейчас пришло время, тем более после зимы, надо сделать первую стрижку. Здесь ее можжевельник маленько придавливать. Но мы сейчас это вам. берется так же нет. вот если можете видеть опять вот черные да вот туя черное это следы кошек и собак это домашние питомцы тут но ну, это обычное дело вот тут вот, обязательно вот, вот видите это все Вот, так вот водить опасно. Водите всегда вот так по кругу вот так или вниз по кругу, потому что вот так можно вырезать клопки и не заметишь. Ну некоторые привязывают веревку на конец, колышек, ну да, и по колышкам. Ну мы на глаз, я уже привык на глаз и поэтому. Ну, довольно неплохо получилось, я думаю. Все ровненько, сильно и благородный. А сколько этой туи, Жень, уже? Этой Туи 9 лет тоже где-то примерно. Но она в таком состоянии будет постоянно. Чем больше вы сижете ее, тем больше она нарастает. Больше она нарастает. Да, и это прям набитая у нас. Вот видите, тут уже есть вот нарост. И даже обрезать я не знаю, обрезать, не обрезать. А, вот это я хотел. Тут мешает, да. Она прям набитая, набитая. же нарастет это все первая стрижка весенней начинаем сверху идем не так а вот строго вот так куда не торопимся отошли посмотрели где-то пустоты нарастут все равно со временем раз повторяю это первая тришка весной поэтому особо там я не стараюсь потому что я знаю что сейчас она нарастет буквально за месяц и потом я ее стричь буду опять где-то что-то не так там можно всегда будет подравнять Но с этой стороны она более такая <как>, рыхлая, потому что здесь тень постоянно. Свет падает всегда оттуда более. А здесь, видите, ну, приходится как-то... Вот так, если издалека посмотреть, довольно неплохо получилось. А вот здесь, не ну, все три ты да, да, все три видно. Да, вот. Вот они. Три. В принципе. В принципе, я думаю, на первый раз для первого раза достаточно. У меня сейчас маленький ручной триммер, я обычно им подравниваю. Ну вот здесь же опять. У нас... Вот здесь у нас была изгородь. Вот эти вот ветки. все было ровненько, четко, это все было. Это за зиму все вот так развалило. Очень крупный снег был хороший, поэтому сейчас будем приводить все в порядок. И вот... уже с отсюда идет уже более-менее ровно еще равняем Опять сходим смотрим Где ровно, где криво Должна быть ровная стенка Опять смотрим ну уже более-менее ровно с кем-то. Ещё надо с ним задобрать. Так, опять отходим. Смотрим. Уже есть все равно. Теперь нужно отойти и посмотреть вверх, как у нас Писнет. Сейчас надо взять стремянку и просто подравнять ее. опять смотрим. По высоте переставляем, опять же повторяю, это первая стрижка с весны, поэтому она стригется примерно 4-5 раз. Сейчас нам главное, чтобы была она ровно. Вот там вот у нас еще можно поставить. видеть результат довольно прекрасный туя колонна стрижется тоже хорошо вообще туя западная вообще вся туя стрижется очень хорошо переносит пере... стрижку очень хорошо здесь у нас елочка тоже ее будем формировать делать из нее шарик а вы еле обыкновенно Вот и все, уважаемые друзья, мы закончили на сегодня трешку наших растений, ну то, что могли, то, что объем был на сегодня. Всего доброго, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, удачи, с вами был Евгений Филимонов и питомник «Пойный дворик».